Турция запустит серийное производство собственного перспективного боевого танка Олты в течение двух лет. 65-тонный танк будет оснащен системой активной защиты, которая сделает машину неуязвимой для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как «Джевелин». Помимо этого, Олты оснастят броней нового поколения, дальность его стрельбы составит 8 километров. Военнослужащие будут управлять танком с помощью компьютерной системы. На первом этапе работы запланирован выпуск 250 танков. Всего Анкара намерена произвести одну тысячу боевых машин и начать работу над безэкипажными вариантами.